Сейчас вы услышите трагическую и поучительную историю о мальчике Бобби, который любил... Да, любил деньги. Рассказывай. Давайте решим такую задачку. Допустим, ваша конечная цель заключается в том, чтобы разбогатеть. С рождения Бобби твой был. Молодец. Имел Бобби хобби, он деньги любил. Хороший мальчик. Любил, не гадил. Для достижения цели вы занимаетесь визуализацией кейса, набитого пачками купюр. Визуализация выполняется по всем правилам третьей группы и достаточно продолжительное время. Вопрос. Что получится и когда? Ответ. Не получится ничего и никогда. Что было дальше? Все дети, как дети, живут без собой. Счастливый отец. А вот на диете, не ест и не пьет. Бедненький мальчик. Копилку кладет. Вы можете заниматься этим дни напролет до конца жизни. И все равно, в лучшем случае, будете только чаще видеть кейсы, набитые деньгами, в кино. Деньги, деньги, деньги, позабыв, покой и лень Делай деньги Делай деньги, а остальное все трепетень А остальное а все трепетень Вероятность того, что вы найдете клад или выиграете в лотерею, очень мала Стоит ли делать ставку на вероятность? Дальше что было? Здесь пеник там шиллинг, а где-нибудь фунт Большие деньги Стал Боби мошенник, мошенники плут. Почему мошенники плут? Скопил целый путь. Вы можете задать вопрос, как же так? Ведь я постоянно в мыслях открываю кейс руками. Достаю мои денежки, перебираю их, глажу, чуть ли не облизываю. Но в том-то и дело, что он не один. Почему? Кто больше всех деньги на свете любил? Человек наш. Боб это забыл. Ведь визуализация третьей группы, уже не кино, что же еще надо, а как же всесильное внешнее намерение? <звы> Дело в том, что с точки зрения транссерфинга здесь допущены две ошибки, первая ошибка, кейс с деньгами не является вашей целью, деньги это всего лишь атрибут и даже не средство и уж ни в коем случае не цель. Деньги, деньги, трепеты, деньги, по Делай деньги! Делай деньги! А остальное все дрель, бей, бей. Однако о ваших целях мы поговорим позже, а сейчас не будем забегать вперед. Вторая ошибка концентрация внимания на конечной цели, если только до нее не остался всего один шаг, никак не двигает вас к цели. Конечно, зона комфорта расширяется и внешнее намерение постепенно делает свое дело, но вы ему никак не помогаете. Надо же хоть ноги переставлять. Речь не о том, что необходимо еще и действовать. Сейчас мы обсуждаем только визуализацию. До сих пор обыденный опыт вам подсказывал, что если хочешь добиться своего. Нужно все помыслы и устремления направить к своей цели. Теперь придется об этом забыть. Как я вам обещал, трансерфинг работает безусловно, но для этого необходимо отказаться от одних привычных представлений и принять другие, невероятные с обыденной точки зрения. Определим главное принципиальное отличие визуализации трансерфинга от обычной визуализации. Как вам известно, концентрация внимания на цели есть желание, Концентрация внимания на движении к цели есть намерение. В качестве движущей силы любого действия выступает намерение, а не желание. Поэтому к цели воздвигает не созерцание самой цели, а визуализация процесса движения к цели. Реализация намерения – это процесс, а не фиксация на одном кадре. Конечно, сама цель тоже является частью представляемой картины. Однако внимание фокусируется на процессе движения к цели, в то время как сама цель лежит лишь на фоне движения. Визуализация самой цели отличается от визуализации процесса ее достижения так же, как желание отличается от намерения. Желание не делает ничего. Вернемся опять к примеру с поднятой рукой. Представьте себе, что вы желаете ее поднять. Сначала подумайте о том, что хотите поднять руку и о том, что будет в результате, то есть о поднятой руке. А теперь поднимите ее. В первом случае работает желание ничего не делается, происходит лишь констатация факта самого желания и визуализация цели «поднятая рука». Во втором случае работает намерение, причем действует оно все время, пока поднимается рука. Во время этого процесса цель подразумевается как то, к чему нужно стремиться. Но внимание сконцентрировано именно на процессе. В конце концов, чтобы пройти несколько шагов, недостаточно лишь пожелать и представить себя в точке назначения. Необходимо шагать, то есть выполнять процесс. Все это казалось бы тривиальные рассуждения, но смотрите, какой отсюда следует вывод. Визуализация цели есть работа желания, а поэтому цель не приближается ни на миг. Получается холостой ход в трансерфинге выполняется визуализация процесса движения к цели. Вот в этом случае работает намерение, поэтому цель будет достигнута рано или поздно. Движение к цели происходит не так быстро, как во сне, но движение есть и довольно ощутимое. Изучив последнюю главу, вы даже научитесь фактически видеть движение по линиям жизни. Что бы вы ни делали, если это длительный процесс, вам поможет визуализация этого процесса. Такая визуализация особенно полезна в любом творчестве, когда конечная цель еще не имеет четких очертаний. Что понимать под визуализацией процесса? Допустим, вы работаете над каким-нибудь предметом искусства и еще точно не знаете, что должно получиться в результате.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 Вы довольны, захвачены процессом творчества. Любимое детище растет вместе с вами. Вы сами без труда придумаете способ визуализации, подходящий в конкретном случае. Секрет лишь в том, чтобы не просто созерцать свой предмет, а представлять себе процесс рождения и роста совершенства. Не нужно воображать как творение, например, художественное произведение, само по себе рисуется, лепится, Строится или что-то там еще. Это вы его создаете. Оно совершенствуется в ваших руках. Человек творит и любуется одновременно. Хорошей иллюстрация слушает забота матери, воспитывающей своего ребенка. Она кормит его, укладывает спать и представляет, как кроха растет с каждым днем. Она ухаживает за ним, любуется и постоянно подтверждает для себя какой он становится красивый. Мать играет с ним, обучает его и представляет, как малыш набирается разума, как он скоро пойдет в школу. Как видите, это не созерцание результата, а творение с одновременной визуализацией процесса. Мать не просто наблюдает за ростом ребенка, а представляет себе, как он развивается и каким становится. Если ваше творение – компьютерная программа,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 Внешнее намерение подбросит вам подходящий вариант. Не надо метаться, судорожно искать способы достижения цели. Отбросьте важность и доверьте течению вариантов. Не смотрите на слайд, а живите в нем. Тогда вы невольно будете действовать в нужном направлении. Но визуализация процесса – это еще не все. Материальная реализация пространства вариантов инертна, как смола. Поэтому переход должен осуществляться постепенно, если только вы не обладаете внешним намерением миссии. Постепенно значит не только непрерывно, но и поэтапно. В этом заключается секрет еще одной особенности визуализации трансерфинга.